С Новым годом, дорогие друзья. С Новым годом, дорогие друзья. Надо идти. Надо идти. Не знаю как, не знаю на чем, но доедем. что вы встали, как вкопанной. Я не поеду. Не обижайтесь. Но я не верю. Я не знаю, куда нужно ехать. Мы все там пропадем. Надо идти. Я остаюсь. Я остаюсь. Надо идти. Я остаюсь Надо идти Не, не, не, не, не. Ну что, голуби Надо идти. Да я не верил